Вы знаете, я э, в силу своего, наверное, возраста и определенный менталитет ну, да, восточного, конечно, и какого-то жизненного опыта, э, я старалась всегда держать нейтральную точку позицию во всем. Даже вот в местечковом разборках среди своих детей, там, допустим, они ругаются, что-то выясняют, я э, старалась держать, держать нейтралитет, не брать ни в чью сторону. Но когда я сейчас увидела то, что происходит сейчас в мире, то, что происходит сейчас в Украине, и то, что сейчас происходит, открываются новые факты в, в окраинах Киева, я, я поняла, что это здесь нужна оппозиция. Здесь нужно говорить об этом, здесь нужно э, этого не принимать этого, не разрешать этому. То есть мы все так или иначе живем в пространстве, каждый сам своем, у каждого есть свое какое-то внутреннее пространство. И мне отец всегда говорил, не говори плохих новостей, и их не будет в твоей жизни. Но так или иначе, мы живем в информационном мире, и то, что происходит сейчас, я, и то, что я сейчас это увидела, я не знаю, и я считаю, что здесь уже нужна какая-то позиция, здесь уже нужно что-то для себя решить. Где я в этом мире? Вообще, что для меня понятие, вот то, что происходит варварство которое происходит то, то что вообще происходит это но ну, это, это это что за люди которые такое делают кто эти люди которые такое делают какова была их жизнь что они себе вот так разрешают делать какие-то несчастные ну, я не знаю, на не просто низких вибрациях, а на каких-то невероятно низких токсичных вибрациях люди, у которых предел его жизни, предел его радости, я не знаю, был холодильник, еда. И <соспорщик> я не знаю, я, я весь день вчера все это продумывала, передумала, и пока я это не проговорю, я, я поняла, что мне надо это поговорить, И что основное для себя я поняла, что нужно... Я всегда думала, почему вот, у меня муж погиб да, при исполнении служебных обязанностей. Я билась, я сначала боролась, а потом я поняла, что... В силу своих каких-то размышлений я поняла, что я не могу никого рассчитывать даже на государство, потому что это, это моя жизнь, это моя боль, я с этим буду справляться сама. Но сейчас я вдруг поняла, что задача государства просто составить определенные условия жизни для людей, чтобы у людей было стремление решить все мирным путем чтобы было желание договориться, чтобы желание было каким-то образом провести какие-то доводы. Но это, это ужасно. И я хочу еще сказать следующее, что нужно... Попытаться быть счастливым. Вот, чтобы быть счастливым, много составляющих не надо. Чтобы быть счастливым, нужно для кого-то, я не знаю, там, дышать в мирном небе, для кого-то просто есть хорошую еду, для кого-то путешествовать, для кого-то получать какие-то знания, для кого-то быть здоровым, для кого-то рожать детей, для кого-то выйти замуж жениться». Но и это даже не, не, не такой большой список. И это тоже небольшой список. Э -э нужно из всего из этого найти определенную составляющую, которая является только твоей ответственностью, только твоей. И твоей ответственностью, моей ответственностью является только смотрю я эти новости или нет. Э -э там, допустим, вовлекаюсь я в это или нет обучаюсь я или нет работаю я или нет это моя ответственность и в своей ответственностью я сейчас на данный момент вижу давать материалы рассказывать о возможностях о том чтобы человек не так сильно зависит от государства попытался зарабатывать, попытался быть полезным людям, попытался расти, попытался образовываться, попытался находить какие-то определенные опоры жизненные, которые не ограничивают его только в поиск еды или в поиск решений силовым путем. Вот, пожалуй, это я сейчас бы хотела сказать. Я сейчас своей ответственностью именно в этом вижу, хотя я этим и занималась, но мне просто нужно было это проговорить. Я вижу ответственность свою в том, чтобы максимально давать людям как можно больше информации, чтобы люди зацепились это как за крючки, и чтобы эти крючки потом дальше выводили его на какой-то определенный новый уровень.